Вопросы. Я уже не в таком тогда быстром темпе отвечу на те вопросы, которые были, и те, которые там мы оставили, возможно, сейчас напишите, я тогда не спеша отвечу вот с этого момента. Какие были вопросы? Перспектива развития данного направления в России, ну, не конкретизировано какое данное, поэтому я с своей точки зрения решил так ответить. Данное направление, это вообще ТАИР, управление ТАИР, надежность и прочее, прочее. Если заглянуть как бы назад, с чего начала, начиналось это, это, это направление? Вот самая древняя книжка, которую мы смогли откопать. Ну, вот тут Дзержинский, Селик Седмундович, видно, да, наверное, написан. Знаете такого товарища? Вот если оттуда брать 30-е, 20 -е годы прошлого столетия, ну, это некие ремонты после отказа, постепенный переход на вот этот ППР. То есть это реально, коллеги, это 20-е, 30-е годы прошлого столетия. Это мы сейчас там говорим, техкарты, не техкарты, но, в принципе, сама система, она уже известна давно. В середине, так сказать, этого столетия развивались гибкие системы планирования. Ну, как раз вот эти вот техкарты появились, отраслевые документы по ППР. То есть имелось в виду, что есть какие-то плановые объемы обслуживания, ремонтов, да, есть какие-то ресурсы на это. И вот, вот ППР вот как-то в прошлом столетии как-то развивался. Ну, мы называем переход от планового ППР планового диагностического обслуживания, когда начали появляться какие-то простые системы диагностики, я даже не знаю, в 70-х годах они были еще, либо нет, но вот в 80-х, 90-х стали появляться приборы, методы контроля, ультразвуки, всякие диагностики, инвазионные, ну вибра-диагностика для подводных лодок, потом переехала на подшипники насосов. То есть появлялась именно система диагностики. Опять-таки в 90-х годах в мире... Появилась тема ТРСМ-анализ. Вот Потом к нам пришел рекламный аналин, так называемая японская система самообслуживания, бережливое производство. Как-то в 90-х годах она началась. Сейчас, ну, в нашей стране, вот это вот управление рисками. И в чем будущее? Тут вопрос был по поводу пятилетнего перспективы. Я думаю, что для нас пятилетка это вот начать управлять надежностью, более-менее обоснованно, и переходить к процессам ну, управление рисками, то есть оценивать наши ремонтные мероприятия с рисками отказа оборудования. Пока мы с вами тут рассуждаем на эту тему, в мире есть такое направление параллельный инжиниринг, то есть когда машиностроители, они закладывают ту надежность, которая нужна им. Там, Наверное, мало кто этим занимается, разбирается, но в принципе производители, они не заинтересованы в сверхнадежности оборудования. То есть вы получите тот агрегат, такой надежности, которой нужно производителю. Вот стоит у китайского автомобиля гарантия один год, он проедет ровно один год. Почему так происходит? Потому что они учились моделировать надежность своего автомобиля и уменьшать количество металла, которое они тратят. Но Это мои такие взгляды, они могут не совпадать с мнением большинства. Ну и перспектива, ну мы называли это давно а СУТП в менеджменте, сейчас это цифровизация, то есть некая автоматизация принятие решений какой-то платформой. Вот если откроете документ, который я дал ссылку, там есть понятие платформа, там есть понятие какие-то цифровые решения, реально цифровые решения, которые принимаются без участия человека. Это первое, что я хотел вопрос, на простой вопрос ответить. И второе, мы вот иногда так сказать, фантазируем, лет пять назад мы начали это делать, этому слайду уже пять лет, что же будет, какие технологии меняют Процессы ТАИР. Но беспилотники – это уже данность, беспилотные аппараты делают диагностику сетей у электриков, да, какие-то высотные сооружения отследуют. то есть это уже в ТАИРе, как сказать, у многих компаний рутина, то есть появляются поставщики этих решений. Второе, опять-таки, что я от себя хочу отметить как человека, который увлекается электрическим транспортом, что изменит ТАИР сильно? Это переход от машин, там, двигателей внутреннего сгорания, каких-то там редукторов на прямую тягу. Ну, вот вот. Когда экстремистская машина, она ну, собственно, попроще, чем двигатель-редуктор. Скорее всего, ТАИР будет проще. Будем, будем заменять эти компоненты, да, будем как-то простые операции обслуживания, не будет таких специальных операций, которые мы сейчас выполняем на этих объектах. Но это мой, моя идея. Индустриальный интернет вещей Ростком запустил платформу, и, так сказать, каналы. Которые позволяют передавать информацию от оборудования до министерства. Этот слоган из программного вот этого документа. Были много вопросов А электронный там, бумажный журнал дефектов упразднят, а там какие-то допуски упразднят. Я так чувствую, что все идет к тому, что данные о состоянии оборудования будут передаваться надзор Федеральную службу по надзору автоматически. То есть все ваши журналы дефектов. Данные по ремонтам, они, по идее, должны будут передаваться по платформе непосредственно в это министерство. Если, кому-то интересно, Минэнерго такой документ такой опыт уже есть. То есть там индекс состояния должен передаваться в Министерстве энергетики по определенным справочникам, в определенных форматах, чуть ли не автоматически. Адитивные технологии ну, это наши запчасти. Мы будем печатать валы, а не точить их в ну, каких-то устройствах аддитивных принтерах композиты, виртуальная дополненная реальность. Тоже пока мы там 3D-игрушки играли в промышленности, уже это начало внедряться, именно как инструмент сервисного обслуживания, когда оператору в очки, или на очки, как на очках, выводится место, места, где он должен долить, прокрутить, там, довинтить, в режиме дополненной реальности. Большие компании, там, Северсталь, Полюс, Газпром, уже внедряют это, можно посмотреть, как это работает. Экзоскелеты, но ну, беспилотники опять попались. Ну и роботизация. Мы тут шутили, шутили, шутили, что где-то там роботы слесари уже в Британии начали выпускать опытные образцы. То есть это уже робот, который наши операции какие-то по обслуживанию может выполнять сам. Вот будущее, да, это, вам на риски Никель, да. На риски Никель, Мультогорск, СевСталь. Уже внедряют в ремонтных службах, ну, как, уже используют в ремонтных службах вот таких вот, ну как это называется, это железка, экзоскелет. Это опять-таки посыл к нашей трудоемкости, да, вы помните время кручения гаек, ему уже не нужна ни лебедка, ни, ни металь, ни кран иногда, он сам понес редуктор и значит, поставил на позицию.